Всем добрый вечер, и в преддверии Хэллоуина я хочу рассказать вам немножечко страшилок про большое мусорное пятно. Сегодня очень холодный, неприятный вечер, поэтому давайте представим, что мы все оказались на берегу океана. Теплая вода окатывает нас прохладой, голубые нежные волны. Мы все так хотим туда попасть. Рыбки плавают на побережье, но на самом деле как бы, реальность выглядит именно вот так. То есть не секрет, что мы достаточно основательно замусорили всю нашу планету. То есть если мы с вами окажемся на том самом острове в Тихом океане, на который мы с вами так хотели попасть, то выглядит он будет именно вот так. Вот так. Это необитаемый остров в Тихом океане, и он является самым загрязненным островом в мире. Вообще как бы мы знаем, что планету мы замусорили, но насколько велики масштабы этого загрязнения? Существует несколько мусорных пятен, и находятся они на просторах Мирового океана. Вот, допустим, тема эта достаточно широко освещается. Это австралийская активистка, она делает фотографии и фотографируется в местах, те, которые в глазах людей кажутся очень чистыми и очищенными от мусора. Вот это, например, Мальдивские острова, там она проводила свой фотосет. Если мы рассмотрим мировой океан, то мы увидим, что течения там циклические, и внутри этих течений образуются мусорные пятна или мусорные острова. На данный момент их насчитывается пять, и основное сосредоточено в Тихом океане. Вот оно, большое мусорное пятно. Причем основные исследования этого мусорного пятна ведутся вот здесь. Чтобы представить масштаб катастрофы, мы можем сравнить его по размеру с двумя территориями Соединенных Штатов Америки. И плотность мусора там тоже достаточно высокая. Ну, казалось бы, мусор и мусор. Какие проблемы он может нести? Наверное, все видели эти фотографии, мало кого можно ими удивить. Это знаменитая черепаха, которая залезла в крышечку пластиковой бутылки и выросла сквозь нее, и теперь имеет такую форму тела. Или это морской котик, который залез в свою голову в сеть. Ну и, конечно же, это многочисленные птицы, которые поедают разный пластиковый мусор и погибают от непроходимости желудочно-кишечного тракта. Как можно решить эту проблему? Конечно же, это переработка пластика. Первое, что приходит на ум. Второй метод — это переход к биоразлагаемым материалам. Например, в Великобритании основной загрязнитель — это ватные ушные пластиковые палочки. То есть англичане предлагают использовать вместо пластика биоразлагаемую целлюлозу, что значительно сократит, конечно же, появление этих пластиковых агентов в воде. Ну и, конечно же, необходимо решить проблему, как пластиковый мусор удалять из океана. Казалось бы, что тут сложного? Но на самом деле проблема эта не решена. Один из пионеров этого движения — это Боэн Слэд. Его программа родилась из его студенческой научной работы, и он предложил по вот схемам вот этих течений ставить ограждения, внутри которых будет скапливаться мусор, и таким образом его будет очень и очень просто удалять. В настоящее время он собрал 20 миллионов долларов, и этот проект исключительно благотворительный, то есть как бы Некоммерческий. Это единственный на данный момент эффективный способ очистки мирового океана от мусора. Поэтому если вы студент какого-нибудь технического вуза и не знаете, чему посвятить свою дипломную работу, вы можете при при придумать еще один способ очистки мирового океана. Казалось бы, здесь я могу поставить точку, сказать спасибо за внимание и закончить свою презентацию. Но этот крупный пластиковый мусор — только верхушка айсберга, которая видна невооруженным глазом, а проблема на самом деле куда глобальнее и масштабнее. Весь этот крупный пластиковый мусор под действием излучения, в частности ультрафиолета, распадается на мелкие кусочки микропластика. И этот микропластик бороздит просторы океана. Эти микропластиковые шарики принято называть ими частицы пластика, которые в диаметре меньше 5 мм. Ну и опять-таки, ну плавают они и плавают, что же в этом плохого? Плохо в них в то, что этот пластик встраивается в пищевую цепь организмов. <coughs> в прошлом году японские ученые провели исследование и выявили, что копипода, это вот этот мелкий рачок, она поедает микропластик. Хотя, казалось бы, вот в этом растворе, в котором она плавает, есть фитопланктон и микропластиковые частицы, которые подсвечены здесь светом. Вместо того, чтобы предпочесть вкусный растительный корм, копипода начинает поглощать пластик. Но в фотографии хорошо видно, как пластик проходит через ее желудочно-кишечный тракт. А, то есть э, пагубное воздействие как минимум в том, что все процессы в ее организме замедляются. А, ее ресурсы истончаются, она болеет. Потом эту больную копиподу поедает малек рыбы. Он поедает не только копипод, но и тоже этот микропластик, что вот видно во вскрытой полости. Ну и таким образом все мы знаем, что человек — это вершина пищевой пирамиды. Пластик оказывается распространен повсеместно во всех организмах, которые населяют мировой океан, и, конечно же, он добирается до человека. Если в этот момент вы решили, что вы больше никогда не будете поедать ни рыбу, ни крабов, ни все, что плавает в океане, расслабьтесь. Пластик содержится и в питьевой воде. По последним данным американских и европейских ученых, в питьевой водопроводной воде содержится в США 93% пластика, в Европе в 84% проб содержатся частицы микропластика. Микропластики попадают в воду не только под действием фоторазложения. Микропластиковые частицы содержатся в косметике, в стиральных порошках, нужны они для того, чтобы придавать эмульсиям особую вот эту такую упругую консистенцию, или в стиральных порошках как абразив, который лучше очищает загрязнители или пятна. Эта тема очень широко освещается в Европе и США. Очень широко, слишком широко, я бы сказала агрессивно. Заметьте, проблема загрязнения крупным мусором так активно у них почему-то не освещается. Соответственно, можно предположить, что это всего лишь коммерческий ход, поскольку активно пропагандируется переходить с микропластика в косметике на какие-то натуральные вещества растительного происхождения, такие как косточки абрикосов или какао. Но никто же не посчитал, насколько серьезен будет ущерб земли, если мы удалим все микропластиковые частицы и начнем выращивать абрикосовые плантации для того, чтобы использовать их в скрабах для лица. Поэтому это по меньшей мере не обосновано. Но существует другая проблема. Поскольку мы уже знаем о том, что пластик встраивается в пищевую цепь и встраивается в наш организм, Возникает вопрос, а насколько же это опасно? Точного, вопрос, точного ответа на этот вопрос нет. Но мы с точностью узнаем, что пластик в силу своей шероховатой поверхности может накапливать в себе вот эти вещества, которые ныне запрещены к использованию, но они уже содержатся в мировом океане в достаточных количествах. То есть пластик со временем накапливает в себе разные инсектициды, поверхностные активные вещества и все то, что мы очень активно туда сливали. Ну и вопрос в том, что с ними случается, когда пластик попадает в наш организм. Таким образом, группа ученых из Голландии проводила эксперимент на песчаных червях. Им скармливали песок и пластик, который находился в загрязненном заливе. И, к сожалению, да, они пришли к ответу, что токсины из пластика передавались в тело червя, но... Те токсины, которые содержались в песке, передавались червям в намного больших концентрациях. Соответственно, проблема не в пластике, а в том, что мы просто загрязнили нашу планету разными вот этими веществами. Но у нас есть маленький супергерой-спасатель. Это Идеонелоса каенсис. Это бактерия, которая была открыта в 2016 году японскими учеными. Ученые пришли к тому, что эта бактерия разлагает ПЭТ. ПЭТ это полиэтилен терифталат. Это то вещество, которое используется в производстве пластиковой тары, пластиковых бутылок для питьевой воды. Эти бактерии разлагают его до этиленгликоля и терифталевой кислоты и используют эти соединения в пищу для построения своего организма далее. Так вот, здесь не возникает вопрос. Да, конечно, человек — это венец эволюции. Но буквально за 70 лет Земля создала... Организм — существо, которое весь этот пластик переработал. И, возможно, в дальнейшем мы станем перед проблемой создания новых материалов, когда эта бактерия съест не только весь мусор, но и наши коммуникации. Или нам нужно будет придумывать какие-то вещества для обработки этих бутылок или коммуникаций, чтобы они стали устойчивы к воздействию этих бактерий. Но ПЭТ – это не единственный пластик, который мы используем. В составе других пластиков содержится... Вещества, которые запрещены ныне к использованию в свободном виде. Но в пластике их включают, поскольку все считают, что пластик неразлагаем. Так если появится бактерия, которая способна разлагать эти пластики, эти вещества снова выйдут в окружающую среду, и получается, что наш круг замкнется. И Дионелла это не единственный пример живого организма, который способен поедать пластик. Например, существует пластиковый мучной червь, который поедает пенопласт. Или студенты нашли на берегах реки Амазонки гриб, который ел пластиковый контейнер. Также все, наверное, слышали про моль, которая тоже может поедать некоторые виды пластика. Поскольку я не биотехнолог, не исследователь. Я не могу сделать что-то с проблемой загрязнения, но я могу призывать к ней, агитировать, обращать на нее внимание. И во многих океанариумах мира эта проблема широко освещается. Например, в океанариуме Штутгарда, Теннесси, в Москве, в Москвариуме есть аквариум, который замусорен пластиком. И таким образом людей призывают к тому, чтобы, если они не могут ничего сделать для нашего будущего, хотя бы не загрязнять пластиком окружающую среду. Ну и закончить я бы хотела высказыванием Джорджа Карлина. Когда его спросили, как он относится к пластику, он предположил, что, возможно, Земле нужен был пластик, она не знала, как его для себя получить, и для этого она создала человека. И теперь мы, люди, сделали для нее пластик, ведь пластик, он же сделан из материала, который добыт из земли, и люди, которые не знают, зачем они здесь, могут оправдать свое существование тем, что мы дали Земле пластик. Здесь есть ссылки на исследования, и спасибо за внимание. Здравствуйте. Хочу задать вопрос про накопление вот этих микрочастиц. Как известно, полиэтилен самый распадающийся на мелкие вот эти ворсинки, элементы. Мне вопрос, исследовались ли туши туши, например, китов, они спускаются на дно, являются вносителями большого количества углекислого газа. Вот, допустим, вот они как в самое верхнее звено в цепочке оке... океанической перерабатывают тоннами, десятками тонн биомассу. И вот на них интересно было бы как бы это проверить влияние на э, как бы Вообще, вот я не знаю, как это подтолока или как, как вообще на них влияет этот пластик. Вот были такие исследования, хочу узнать. Спасибо за вопрос. Значит, насколько мне известно, проводилось достаточно много исследований по влиянию именно вот этих пластиков на живые организмы. Поскольку кит это достаточно сложно, высокоорганизованное существо, очень сложно сделать опыты классические, потому что в них нужно использовать несколько китов, это нужны для этого условия, нужно создать им идентичные вот эти как бы условия двум разным группам. Поэтому те киты, которых вскрывали уже умерших и видя в них какие-то изменения, очень сложно сказать, действительно ли это изменения, вызванные пластиком, но только не в том, конечно, варианте, когда он проглотил какую-нибудь огромную пластиковый шкаф, и от этого умер. Но такие исследования проводились на достаточно более низкоорганизованных животных. То есть это черви, это некоторые виды рыб. И действительно, как бы сейчас ученые пришли к тому, что токсины, которые содержатся в пластиках, и те, которые были накоплены, и те, которые используются при производстве, они действительно достоверно передаются живому организму. Но последние исследования, вот результаты, они были опубликованы в сентябре 2017 года. И статья, которую вот я использовала, она здесь есть в списке, там говорится о том, что путь для исследований дальнейших нужно обозначить именно тем, чтобы понять, а как эти вещества, ну, то есть они достоверно передаются организму, а как они ведут себя в этом организме дальше. То есть да, они накапливаются, но насколько это вредно, на что они влияют. Ответов на этих вопросы, их, к сожалению, пока что нет. И поэтому так важно освещать эту тему и вести дальнейшие исследования для того, чтобы понять тот пластик, который мы потребляем, насколько он опасен и опасен ли он вообще. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Очень интересно. Самый главный вопрос из всего того, что вы сейчас вот обзвучили, лично для меня, — накопление в воде. Вы озвучили, что США, Великобритания, наша страна. Если проводились ли исследования, если не проводились, на ваш взгляд, хотя бы больше или меньше? А, в, такие, в нашей стране такие исследования не проводились. Поэтому я считаю, важно освещать эту тему, потому что если как бы в Европе и США этим занимаются, то у нас нет. А, на мой взгляд, поскольку… Если мы вернем назад да, и посмотрим расположение этих пятен, то там видно, что большое тихоокеанское пятно, оно, в принципе, недалеко и от территории нашей страны тоже. Поэтому, на мой взгляд, поскольку у нас тоже как бы и мусора немало, в нашей питьевой воде пластик тоже, скорее всего, будет содержаться. То есть вот да? Вот оно тихоокеанское. Как бы здесь проводится исследование, потому что недалеко от США, а здесь как бы уже мы то есть это максимальное скопление мусора но вероятнее всего что у нас в питьевой воде он тоже будет потому что и технологии очистки воды наши они ну, не лучше чем у сша то есть вот этот размер мембраны в несколько микрон туда этот пластик все равно пройдет на артезианскую воду также влияет та которая залегает на несколько сотен метров под землей а, скорее всего, нет, потому что вот этот крупный пластик, он подвержен фоторазложению. И опасны именно э, те воды, э, которые как бы связаны с поверхностью. Ну то есть на глубоком заливании, на, э, залегании на глубинном, там нет доступа ультрафиолетовых лучей, Там этого как бы именно непосредственно разложения не будет. Скорее всего, там вода будет чище. Переезжаем в провинцию. Добрый вечер. Спасибо большое за очень полезную, на мой взгляд, лекцию. У меня будет три вопроса, но очень коротких. Первый вопрос. Вы сказали, что вот этот студент сделал проект да, для того, чтобы очистить мировой океан. И вопрос мой следующий. То есть он, как я понимаю, собирает этот мусор. А что он дальше с ним делает? То есть там сортирует, перерабатывает и так далее. Второй вопрос. Я видела якобы биоразлагаемые пластиковые пакеты. Ну, например, магазин Ашат такими славится, и била. На ваш взгляд, действительно ли они такие биоразлагаемые? И мой третий вопрос. Есть ли у вас, скажем так, экологические привычки по снижению пластика, выброса пластика от вашей жизнедеятельности, скажем так. Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос про пакет. Я сама хотела задать его аудитории, но вы меня опередили. Значит, молодой человек, который занимается сбором мусора, он его исключительно собирает. Дальше он его просто сдает на переработку, поскольку ничего другого он с ним сделать не может. По поводу пластиковых пакетов. Да, это замечательный маркетинговый ход, поскольку пакеты выполнены из неразлагаемого материала. И то, как они сделают, просто позволяет этим пакетам за год или два быстрее рассыпаться до этого микропластика. То есть они просто быстрее становятся из крупного мусора мелким. Все, в этом вся их экологичность. То есть просто потом можно будет развеять его по ветру и подышать им, ну, сделать что-то такое. <свят> да, у меня, конечно же, есть привычки экологичные какие-то. Например, я не беру в магазинах пластиковые пакеты, я везде хожу со своей сумкой. Вот. Ну и считаю вообще, что слишком много этих пакетов бесплатных. И полностью поддерживаю политику, например, Китая, где запретили... Производство пакетов со стенкой меньше, чем 0,025 микрометра. И весь пластик в таком виде, в виде тары, у них он только платный, а не так, как у нас бесплатный. Здравствуйте. Есть вопрос. Скажите, а только ли из пластика сделаны все эти мусорные пятна? Может, не знаю, ну, ли, например, та же самая нефть или другие масла такой же угрозы, как пластик? И… Придумали природа организмы, подобные для разложения, не пластика. Конечно же, мусорные пятна состоят не только из пластика, там множество древесины, целлюлоза, металла, всего что угодно. А пластик как бы... Особо на него уделяется внимание именно потому, что он просто дольше разлагается. То есть та же самая бумага, она в воде разлагается просто быстрее. Ну и естественно, есть множество организмов, которые разлагают разные вещества. То есть, допустим, то же самое железо, оно подвержено окислению. Но именно животные, которые поедают пластик, их открывают... вот сейчас на наших глазах, потому что эта проблема в принципе существует всего 70 лет. То есть пэт создали 70 лет назад, и за 70 лет появилась вот эта бактерия, которая способна его разложить. Многих из этих существ находят в местах, которые достаточно удалены от цивилизации. То есть вот грипп, про который я говорила, грибы, которые растут на пластиковых контейнерах, их нашли в реках, ну, в бассейне Амазонки, то есть тоже такое достаточно удаленное место. Поэтому, скорее всего, вот этих организмов, которые перерабатывают разные виды пластика, их много, но мы просто пока еще о них не знаем.